Заседание ученого совета. Что нового? Кто стал студентом года Республики Татарстан 2022 года? Ну и в конце концов объявили, собственно, гран-при. Вот такой был день, довольно хороший, я думаю, получился. Газовые плиты отравляют здоровье детей. Школьники из Лисичанска продолжают обучение в университетской школе КФУ. Нам здесь очень нравится, нас хорошо встретили. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. В Казанском федеральном университете состоялось традиционное заседание ученого совета. Какие вопросы поднимались на повестке дня, расскажем далее. 26 ноября в зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло очередное заседание ученого совета. До начала основной части ректор Вуза Ленар Сафин вручил награды сотрудникам Казанского федерального за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. Для представления претендентов по выборным и конкурсным делам слово предоставляется заместителю председателя конкурсно-отвестационной комиссии ученого совета профессору Таюрскому Дмитрию Альбертовичу. Повестка дня включала в себя несколько актуальных вопросов, а также раздел «Разное». Перед членами ученого совета стояла задача выбрать заведующих кафедрами, провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско преподавательскому составу, а также обсудить вопрос присвоения ученых званий и выдачи дипломов кандидата наук в Казанском федеральном университете. Есть ли вопрос еще? Это кто за то, чтобы принять данные? решение прошу голосовать кто за кто против воздержался единогласно спасибо уважаемые коллеги на этом повестка Заседание ученого совета исчерпано за исключением вопроса, связанных с процедурой голосования. В финальной части заседания был поднят вопрос об утверждении представленного плана работы Комиссии социологических исследований КФО в 2023 году. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. Накануне стали известны результаты конкурса «Студент года Республики Татарстан». Кто им стал, выяснял наш корреспондент.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 В Елабугу по приглашению правительства Республики Татарстан прибыли 50 учеников выпускных классов города Лисичанска, Луганской Народной Республики. Все подробности далее.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 Ребята полны энтузиазма и уверены, что совместные усилия коллектива Елабужского института, школы, студентов-волонтеров и самих обучающихся приведут к желанному результату. Алина Красильникова, Айдар Нурмеев, Универньюз. В оздоровительно-образовательном комплексе «Батик» прошло закрытие профильной смены для школьников 10-11 классов. Мастер-классы, проектные работы и многое другое было подготовлено для будущих студентов. Скорочтение — методика, которая позволяет быстро и качественно усвоить содержание книги. Такая техника особенно актуальна для студентов, к примеру, тех же филологов. Маликай Хайрула, студентка Казанского федерального университета, разработала первый в России курс по скорочтению на татарском. Подробнее об этом мы расскажем в одном из следующих выпусков. Студенты Елабужского института Казанского федерального университета отметили Татьянин день — Праздничные гуляния развернулись на университетской площади, где все желающие смогли поучаствовать в веселых зимних забавах, потанцевать и полакомиться вкусными блинами. Одним из приятных моментов праздничной программы стало награждение самых активных студентов из разных учебных подразделений. Самым долгожданным поздравлением для студентов стало выступление директора Елабужского института КФУ Елены Мерзон. Ведь для вуза 2023 год станет особенным. Учебное заведение отметит 125 лет со дня своего основания всех поздравляю с замечательным праздником, с началом знаменательного года, в котором мы отметим с вами очень много интересных и важных для нас, для каждого студента, для каждого сотрудника, преподавателя нашего университета даты. Это, безусловно, год педагога и наставника, который торжественно откроется в Российской Федерации уже совсем скоро. Конечно же, 125 лет с дня основания нашего учебного заведения. Помните, друзья,